Влияет ли окружение на успех? Если окружение влияет на вас, на тебя, на меня, то, безусловно, оно будет влиять на все. Окружение будет влиять на деньги, окружение будет влиять на здоровье, окружение будет влиять на настроение, окружение будет влиять на внешний вид, окружение будет влиять на имидж, окружение будет влиять на поступки. И тут было бы странно уточнять. А на, а на успех будет? Конечно, будет. Если я позволяю своему окружению влиять на себя, то оно будет влиять на все сферы моей жизни. На мой досуг, на книги, которые я читаю, на передачи, которые я смотрю, на слова, которые я использую, на еду, которую я ем, на напитки, которые я пью. Окружение будет влиять на все. Вопрос, какое у меня окружение, насколько я позволяю ему влиять и намерен ли я что-то менять в своей жизни, если, например, меня не устраивает влияние окружения. А что нужно менять? Ну, понятно, что очень часто приходится менять само окружение, но это так нельзя, конечно, так нельзя. Надо к этому вопросу более тонко подходить. Но мы этим занимаемся в процессе более долгих проектов, более долгой работы, как поменять свое окружение, потому что мы не можем поменять маму и папу, мы не можем поменять своих детей, мы не можем поменять... Мы много кого не можем поменять. А, мы можем поменять одного человека. И это единственный человек, который на нас влияет и который определяет наш успех, неуспех, победы и поражение. И этот человек я сам.